Всем здравствуйте, меня зовут Олег Мещук, я предприниматель из Израиля Был участником программы «Ясная жизнь». Обратился к Насте Ясной с запросом по проработке меня с финансовыми блоками, которые мне мешают развиваться в бизнесе. было много вопросов, почему меня останавливает развитие, я не могу масштабироваться, не могу делегировать. И мы проработали с Настей. Я понял, что есть очень много вопросов, которые решаются довольно-таки легко. Просто нужно было меня направить И сказать мне четко, что мне нужно делать И я почувствовал облегчение после работы со мной И я прекрасно понимаю сегодня, что мне нужно делать У меня четкая карта, куда мне нужно идти, что мне нужно делать У меня пропали те блоки, которые меня тормозили Поэтому я очень рекомендую Настю, как специалиста, у кого есть финансовые затыки в развитии бизнеса. Обращайтесь к Насте, она вам поможет, сделает все четко. Удачи!